Давайте рассмотрим вступление. Я покажу, как играть без каподастра, просто начиная с аккорда АМ. Если вы хотите сыграть в оригинальной тональности, необходимо зажать каподастер на втором ладу. Давайте рассмотрим простой вариант, а потом уже покажу посложнее вариант. Под каждым вариантом будут табулатуры. Значит, вступление играется таким образом. Зажимается аккорд АМ С пятого баса, с пятого до второй струны мы играем перебор. Значит, пятая, четвертая, третья, вторая... Второй аккорд у нас аккорд G или G с шестого баса играем перебор также шестая, четвертая, третья, вторая. После этого мы зажимаем аккорд C играем с пятого баса до второй э, перебор пятая, четвертая, третья, вторая и последний аккорд у нас аккорд F в баре с шестого баса мы играем до второй струны. Дальше мы повторяем все то же самое и вот последний аккорд здесь будет уже аккорд E. С шестого баса мы играем перебор до второй струны. Дальше пошла тема. Зажимаем аккорд АМ, дергаем пятую струну. Затем первую и вторую. Получается вот так вот. Это мы сыграли. Дальше мы дергаем вторую. Потом ставим аккорд Г. Мизинец идет на второй струне, на третьем ладу. И играем здесь вот такой ритм. То есть мы дергаем шестую, вторую. Вторую. Потом первый лад, вторая струна, открытая два раза, вторая, то есть не зажатая. Потом идет первая открытая и ставим аккорд С, но не полный. То есть мы, ну то есть не до конца его ставим. Играем первую струну, затем пятый бас, четвертая, третья. Дальше дергаем два раза третью открытую. Вот мы ее сыграли и играем на, значит смотрите, на третьем ладу зажимается четвертый бас, и на третьем ладу зажимается первая струна. Мы дергаем четвертую и первую одновременно. И играем таким образом. То есть четвертая и первая. Дальше первая. И первая зажатая на первом ладу. Потом два раза. Ой, простите, один раз открытая струна. Возврат идет на первый лад. Мы зажали первый лад, первая струна. Сыграли. И потом играем открытую. И опять пере... аккорд АМ идет у нас. Пятая, четвертая, третья. И вот здесь нужно сыграть. Смотрите, у нас аккорд АМ стоит. Мы играем вторую три раза. Затем ставим опять же аккорд G с мизинцем на втором ладу. И играем вот шестая, вторая вместе. Вторая опять дергается. Еще раз. То есть она дергается три раза. Потом указательный палец мы ставим на первый лад. Первый, первый лад, вторая струна. Два раза открытая вторая, первый лад, вторая струна, и аккорд С ставится, пятый бас, четвертая, третья, потом опять два раза третья дергается, зажимается первый лад, третья струна с шестым басом, потом четыре раза дергаем третью струну. Вот сюда приходим. Второй ла, третий струна, играем эту ноту и пятый открытый бас. Я сейчас сыграю в медленном темпе, внизу будут тублатуры, я думаю, вам будет понятно. Теперь я сыграю сложную версию, также внизу будут таблатуры.